Притча Вкус жизни Мудреца спросили, «Можешь ли ты объяснить, какова цель жизни человека?» «Не могу», — ответил он. Тогда его спросили, «А в чем хотя бы смысл жизни?» «Не знаю», — ответил мудрец. «А что тогда знает о жизни твоя мудрость?» Мудрец улыбнулся. В жизни не так важны цели и смысл. Главное ⁇ ощущать ее вкус. Ведь лучше есть пирог, чем рассуждать о нем. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки.